Из... Да, по стеклу нельзя ходить, мы поняли. Так, сейчас вот мы откроем дверь, все попадает, блять, он ее сразу сбомбит, и нам пизда. Но ну я понял. Так, по стеклу не ходить, как бы все было логично ясно. Так бы мы его просто бы вырубили или все. Не, ну а что? Так, стекло? Нет. Так, что это за потемнение? Блять, и че реального. Вот это вот мне нравится. Здесь вообще ничего трогать нельзя. Меня сразу выписал. Ну тут он хорошо нас просто не увидел. Ладно, как бы это все понятно. А, там по всему потолку дырки, понятно. Сначала не понял, как он нас увидел. Так, нужно быть еще и с манекенами поосторожнее, блядь. Так, там дальше стекло. Так, манекенов бы не задевать. Ага, мы тут уже задели одного. Ну-ка, пойдем обойдем. Сейчас мы откроем двери нам пизда, да? Пизда. Не, нормально, нормально, нормально, бежим. Прикрывай своей спиной. Спиной своей прикрывайте, вы вот это да? Сейчас не нравится. Спиной своей прикрывай. Блять, да ладно. Он не мог так промахнуться, настолько сильно. Спиной, спиной своей прикрывайте, говорю. Спиной, спиной своей прикрывай. Прикрывай, молодец. Продолжай делать это своей спиной. Сейчас он сюда, наверное, залезет, да? Блять, где они? Я их из виду потерял. Отлично, бежим. Я за тобой. Ох, ты за нами целый руй бежит, походу. Блять, я только за тачек хотел спрятаться как раз таки. Пизда. Дверь за... Дверь заблокирована. Опа, ты что? Ой, бежи! Нифига он тут отстреливается. А ч, они не умирают? Чё, ты попал. Я опять не попал? Так, а кто это на наш спаситель, я не понял. Иду, иду, иду, иду, иду. Куда он еще и дверь удерживает? Ой, пизда. Блин, такой пшенчик мне нравится. Только почему она, она так быстро от меня убегает? Стоп, они его убили что ли уже? Да ладно. Я только, с ним, я только хотел с ним познакомиться. Спасибо ему с тобой. Ебать, не пать, она там у, у это, убежала. Блин, а камера так неудобно стоит. Лезь, лезь по лестнице, я тебе говорю. Лезь, не жди меня. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Нифига, тут целая орда. Мы бы, кстати, бы и куйкурили. Вот здесь бы наверху своди меня за руку, ух ты, бля. а вот и защитник, ух ты бля, пизда, не, нормально все, а нет, не нормально, там пацанов всех задаю стопу дня, мы из какого-то постаполитического экшена, Киберпанк переходим, я смазу. <кзыв> блять, а жена? Не дай бог, ты ее здесь бросишь, блядь. Ну ебаный в рот. Твою мать. Ты че ее тут бросил? Я <пи> хуе. Бля! Это просто! За что? Почему я? Надо было ее спасти. Не, ладно, понятно, почему я, но ее тоже надо было спасти вообще-то. У тебя такие способности надо там прыгать Можешь все остальное. Сейчас у меня сбросить каких-нибудь на куличиных Там, где они нас типа не достают. Ну или там защита какая-нибудь невроза от того самого. Ну, подземная, я же говорю. Эх. О, меня сейчас на тележку закинуть С тележки туда. Может, ты за ней вернешься все-таки? А? Или он так? Она не жалеет. Собака тоже. У, -у, -у красота. Я только семью нашел И уже потерял. Так, это что там? О, это мы. Это самое место, кстати, где над людьми вот подставили. Блядь, так вот, что это было за предсказание. Походу, сейчас будут им данный опыт ставить. Блядь, ебать, мне рука покраснела, вы посмотрите на нее. зачем так что это не проверяет мои когнитивные способности типа или не поврежден ли мозг такие все стоят, смотрит меня типа О -о -о, он ходит какой молодец Реально. Тут, по-моему, сейчас все разрушится, а меня тут заставят ходить влево-вправо. Так, ну за это надо схватиться. Хорошо. Ну... Но... Все понятно. что фигня какая-то. Ага, ага, ага Тихо, тихо, тихо, тихо Сейчас, тих. сейчас, сейчас мы все сделаем Так Так Ага, ага, ага Думаю, сейчас ты у меня вырастешь, конечно. Да, блядь. Что, ты залезть сюда не можешь? Ну, ебать я в ухо. Ну, так-то ты точно должен дойти до да, туда. Все, с конца. О, аварийка. О. Так, она лезет в голубой. Ага, но мне показывают лезть в голубой. Хорошо. Это мы что сейчас будем? А, красный, кстати, умер. Так, что это было? То есть они меня искали. А, ну сейчас мне костюм надо. Блядь, скорее всего, я смогу их просто расшатывать. А, я за двоих, я понял. И теперь она. А, два сразу. Пекалет. Ага, понял. Так. Так, ну как я понимаю, за короткое время нужно успеть как можно больше сделать эти штуки. просто. Это не сложно. Сначала мы собираем воду, вращаем ее в камень, и этот камень как топливо, наверное. Или они собирают их амнезированность потом мы их превращаем в воду они падают туда мы создаем определенные формы и эта форма уже идет туда так не получается просто так долго и так много а все быстрее быстрее начинать. Да, реально все быстрее и быстрее но это не сложно Что мы реально какое -то топливо создавали? Сейчас будем стрелять из этой штуки. И говорит, что нами. Блять, реально нами выстрелили, суки. Я могу с собой управлять. по чуть-чуть. Чуть-чуть мог. Чисто так. Для галочки. Чего? Это был сон? Рука замотана. Это правда был всего лишь сон? Или это сейчас сон? Да, сейчас покормим тебя. Так это правда был сон? Мне нравится, если это был реальный сон, это весьма крутой сон. Но ну, еб твою мать. Нет, это был не сон, все. Это все не просто так, все понятно. Это наше подсознание. А, это салюты. Туп. Я уже перепугался. Это слышь красивые салютики. Праздник какой-нибудь? Сейчас мы от сна, да проснемся, не понял. Почему я один остался? Я напрягает. Это вроде похоже на сон, но вроде не сон. Ебать, что сейчас было. Так, телевизор он выключать не хочет. А, ну все-таки я же говорю, не сон ни хера. придется дать ему руку я же говорю Что я не понял а зачем я это еще раз прохожу какой-то иной проход. О, блин, вода. Где-то в подсознании? Это будет босс. будет больно Нет, нормально Ой, не, не задохнулся бы сейчас Плыви, плыви, плыви, плыви Плыви, плыви, плыви Молодец. И теперь еще разочек. Так, но ну здесь мы были? Это все пройденные места. Вау. Что-то она меня так окутала. А, ну вот. То самое как раз место, где когда мы уже получили его способность. Вот они трое были опущены. Хорошо. Так. Блин, зачем мне показывать то, что мы вот видели буквально пару серий назад? Ну вот правда. Тем более это все делать короткими путями, ультра короткими путями. Так, сейчас мы как раз найдем факел. Да-да-да, все именно оно самое. Чего? Пиво. Ка Стена, блядь. А, я понял. Сколько мы сейчас сломаем породу, мы уже здесь плавать должны были. И реально какой-то ультракороткий путь А он и фиолетовый Так, не помню. Я бы ли было это как-то чем-то другим разнообразием? Но я вижу. А! Семью вижу. Ну, мы точно у себя в подсознании. А, заебись. Бля, взял, всех уничтожил. Ну, хотя бы посидел. Но мы поняли, что это все проект, который нас чего-то сдержит. Или должна была сдержать. А, все, потух. Уп, пизда, руку поймал. Ой. Беги-беги. Так, а что я сделал? Опять куда-то глубже. А, вижу, там сидит. 5. Но это все проекция. Это все и так понятно. Аж видите, вон свет на них сияет. И, кажется, я должен буду использовать на них. Ребенок от пошел. Терял игрушку. И ушел. Да, я так и думал, ну, я так и понял. строил тут аварию блять вообще я хотел их просто уничтожить а так я чуть не сбили нахуй Бля, прикольно а так они меня могли сбить но он там ребенок куда-то утонул давайте давай. Ебать там изда и Оп вышло. Так, куда? Мне вниз? Или сквозь него? Не, мне, наверное, вниз. Не, нифига не вниз. Сквозь него, наверно Или дальше вправо? Нет, сквозь него. Да ладно, блядь, мне. Нет, мне сквозь него, все правильно. опять эти вечные проекции так, а куда я сейчас упаду опять? Лазить. А, ну здесь так можно подняться, да? Ладно, я понял, что так нельзя подняться. Здесь залезешь? Блять. Лазить не хочет. Так, но ну, мы уничтожаем предметы, чтобы было больше воды. Что очень, ну, что логично. Нет, Тут становится не так интересно. будем туда-сюда. Ай, блять, не успел. Ща поднимемся? Нет, походу уже не поднимемся. Ладно. А, моя игрушка перестала работать. Сейчас я опять куда-нибудь упаду. И что я сделал? Понятно Я че показываю людям, что это всего лишь проекция? Нет, блядь О, нет, Ну куда? просто утонуть. Блять, как он резво плывет. А ты раньше так не мог плыть? База. по итогу мы идем к своему предназначению Мне так кто-то стоит. О. О. Я ж в синем костюме. А, нет. Это не я. Возможность попрощаться. А ноги у синего классные Они типа-таки посовещались Ты будешь принят Да? Да Бля, какая-то развязка. Концовка? А если концовка, то не хочется искать. Да это самое... Птицы А, вот, кидур сейчас заберу. Ага. Не, если это, ух ты, я кого-то освободил. Если это концовка, блять, если это концовка. Да очень похоже на концовку. Ну ладно, ладно, следующие серии, а то уже блин затянулось. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, всем спасибо. Всем пока.